Добрый день, меня зовут Кочерга Виталий, я представляю компанию «Индустриальное питание», которая более 27 лет занимается комплексным оснащением в предприятиях общественного питания. Сегодняшняя тема наша – это гриль из «Саламандра». Грилли саламандра относятся к типу теплового оборудования, с помощью которого можно обжарить стейк, сосиски, приготовить полуфабрикаты, сэндвичи, овощи, жульен, подогреть хот-доги, бутерброды, булочки. Это оборудование относится к бесконтактному типу нагревательных устройств. Грили саламандра имеют прямоугольную или квадратную форму. В верхней, редко в нижней крышке, находятся нагревательные элементы. По конструктиву грили бывает двух видов. Первый вариант – это когда Двигается верхний нагревательный элемент. Температуру воздействия на продукт можно регулировать подъемом верхней крышки. Второй вариант – это когда верхний нагревательный элемент неподвижен, а решетку с продуктом приготовления можно размещать на разных уровнях от нагревательного элемента. Рабочая температура гриля от 30 градусов до 300 градусов. В нижней части находится поддон для сбора стекающего жира. В зависимости от типа нагревательных элементов гриль из саламандра делятся на три версии. Первый это инфракрасные, один из самых быстрых типов приготовления. При этом окружающий воздух практически не нагревается. Второй вариант это электрические, Самый популярный на предприятиях фастфуда и кафе, позволяет работать со всеми видами продуктов и полуфабрикатов. Самые затратные, так как потребляет большое количество энергии. Третий вариант это газовый. Чаще всего Такие грили используют на предприятиях уличной торговли, разогревая пиццу, булочки, полуфабрикаты и тому подобные продукты. Максимально экономичные, но в плане безопасности уступают инфракрасным электрическим аналогам. Какие же преимущества грили? Первое – они имеют компактные размеры и не занимают много места. Второе – это многофункциональность, позволяет приготавливать и разогревать различные варианты блюд. Следующее – они выполнены из нержавеющей стали что повышает износ устойчивость, легко и быстро очищается простыми моющими и чистящими средствами. Благодаря конструкции затрачивается минимальное количество времени на готовку. Отличный вкус и внешний вид блюд, получаемого продукта. Вилли саламандра имеет широкий диапазон применения. Они используются как на в фудкортах, фуд так и для приготовления блюд, разогрева и доготовки в кафе и ресторанах.